В башню дерзости. До плановых технических работ 27 июля. Ежедневным бонусом добавлен ивент за посещаемость в башню дерзости. Ежедневный бонус позволяет получить осколок кровавого камня дерзости. Можно использовать для обмена на ивентовые награды. Дополнительный бонус по дням видите на экране. Осколки камней дерзости. До плановых технических работ 27 июля при охоте на монстров подземелья башни Крумы Логова Антараса, башня Слоновой Кости, башня Дерзости с определенной вероятностью выпадает предмет Осколок кровавого камня. Дерзости. За счет ежедневного посещения во время ивента можно дополнительно получить предметы «Осколок Кровавого Камня Дерзости». Собрав осколки Кровавого Камня Дерзости, вы можете их обменять у NPC «Галшатай Адена» на различные награды. Видите, что нужно 109 осколков, чтобы скупать ежедневки. Четырехлистный клевер. Можно приобрести 45 штук. За ивент. За клевер создается сундук удачи. 35 клеверков. 1 сундук. Позволяет получить следующие предметы. Камень жизни. Камень духа. Фрагмент создания редкого оружия. Доспеха гигантов. Карты класса. Агатиона 1 раз. Выпадение рандомно. Исследование Башни дерзости. До плановых технических работ 27 июля в период проведения ивента можно купить различные предметы за адены у NPC Казиан у каждого поселения. Свиток поручения исследования башни дерзости. Видим 100% награда энергия энхасад и адена. Доп награда рандомно. В основном свиток ролится на башню дерзости, но можно поймать задания для всех областей. Испытание Башни Дерзости До плановых технических работ 20 июля, период проведения ивента, в каждом городе и холме Башни Дерзости, появляется NPC, скульптура Башни Дерзости. У NPC можно получить особый положительный эффект. Весь урон плюс 1, PIS-защита плюс 1, снижение урона плюс 1. Испытание в рейде клана до плановых технических работ 27 июля период ивента часов покупок предмета сундук со сосновым посохом увеличен до 2 недель. Лимит покупок сундука со сосновым посохом сбрасывается каждую субботу в 5 часов утра. Кто не знает, что в клан Холли есть NPC у которого можно приобрести сундучки, с которых ты достанешь рандомным образом сосновый посох и в этом посохе заключен РБ. Рейд босс которого можно призвать на клан-арене. Война с дерзким владыкой. До плановых технических работ 27 июля период проведения ивента каждый день 9 часов утра по почте приходит сообщение с наградами, выдаваемые предметы, видите на экране. Вот как всегда график ивентов, завтра выйдет второе видео в котором я попытаюсь рассказать про обновление, которое вышло и что добавлено. С вами был Розе, всем до новых встреч!